But only Jesus died for sin people. You know? And resurrection. No Muhammad, no Buddha. Problem. Every people sin. Every people. God bless you and your family, my friend. Thank you. Дорогие друзья, сегодня я нахожусь не в очень привычном месте для прогулки, а именно я нахожусь на кладбище. Кстати, это кладбище, это древнее еврейское кладбище, которое действует на протяжении трех тысяч лет. Действует, то есть другими словами, здесь до сих пор продолжают хоронить людей. Я нахожусь возле одной из могил, это могила сифарского еврея. Сифарские евреи это евреи Испании, Северной Африки. И в дань в уважение к ушедшему человеку я кладу камень на его могилу, проявляя почтение к нему. Чем больше камней на еврейской могиле, тем больше почтения и уважения к ушедшему из жизни. Как вы видите, мы находимся напротив Иерусалима. Кстати, в правом углу видны золотые ворота. Через эти ворота вернется наш Машиах. Ешо. Город Иерусалим еще назван в честь города царя Давида. Кстати, именно о семье царя Давида мы сегодня и поговорим. Мы поговорим об одном человеке, который происходит из династии царя Давида, о а его сыне Ависсоломе. Памятник, могила Ависсолому находится в долине Иосафата. Мы сейчас спустимся чуть ниже, или как еще говорят, долина царей. Как я и обещал, мы подошли к могиле Авесалома, сына царя Давида. Кстати, его имя с еврейского языка Авесолом переводится как Отец Мира. Удивительное по красоте и по значению имя Отец Мира. Давайте вспомним, что Библия говорит об этом человеке, об Авесаломе. Сказано следующее. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесолом, и не было во всем Израиле мужчины столь хвалимого, как Авессалом, От подошвы ног до головы не было у него недостатка. Значит, возникает вопрос, как это громадное, монументальное строение здесь оказалось? Представьте себе, что высотой оно 13 метров. Библия также дает нам ответ на этот вопрос. Давайте обратимся ко второй книге царств. 18 главе 18 стиху написано следующее а Весолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине а мы находимся в части царской долины, потому что сказал нет у меня сына чтобы сохранилась память моего имени но историки разбираясь так сказать с этим строением определили что вот этому строению которое за моей спиной около двух тысяч 200 лет существует массу легенд как создавалось это строение значит а поставил себе памятник. шли столетия строение стало ветшать и 200 лет до рождества христова один из иудейских царей решил укрепить это строение которое создало весолом и он построил вот такой вот монументальный громадный можно так сказать гроб памятник о сыне царя давида знаете, друзья, когда я впервые оказался возле могилы Авесолома, я понял простую истину. Камни умеют говорить. Это было много лет тому назад. Я стоял и вспоминал все то, что Священное Писание рассказывает о царской семье царя Давида и его отношения со своим сыном авессаломом Когда царь Давид взял на руки своего сына и дал ему имя Отец Мира, в это имя он что-то Вложил. Вы знаете, он смотрел на свои руки, он вспоминал, что эти руки принесли много горя, они пролили много крови. И вообще, когда человек смотрит на свои руки, он вспоминает историю своей жизни. Пахарь вспоминает, как он возделывал землю. Пехарь, когда смотрит на свои руки, он вспоминает, как он изготавливал хлеб. Царь Давид, когда смотрел на свои руки и держал этого ребенка, думая, как назвать его, к нему пришла мысль, я назову его Отец мира, чтобы этот человек... Созидал и строил мир в моем государстве. Но как мы знаем из библейской истории, к большому сожалению, все пошло не так, как хотел того Давид. Несмотря на то, что Авесолом имел такое значимое и необыкновенное имя, как я уже говорил, отец мира, этот человек сделал совершенно другой выбор для своей жизни. И вы знаете, неважно, как нас называют и что вкладывают в нас, очень важно, что мы выбираем впоследствии, какой мы делаем выбор для своей личной жизни. Мы знаем, что Авессалом горел ненавистью к своему брату, который причинил зло родной сестре Авессалома. Впоследствии он убил его. Мы знаем, что Авессалом подстрекал жителей Иерусалима против своего царя. Мы знаем, что авессалом выгнал прогнал своего царя из города Иерусалима. Мы знаем, что Авессалом впоследствии сделал много зла, он не мог остановиться. По названию он был отец мира, но по своим делам он был человек, который приносил вражду и разделение в царство Израиля. О кончине жизни царского сына можно прочитать в Библии следующие строки. Иав сказал, нечего мне медлить с тобою, и взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авесолома, который был еще жив, вися на дубе. И окружили Авесолома десять отроков, оруженосцев и ава и пронзили и умертвили его такая страшная и такая позорная драматическая кончина жизни этого человека поступки царского сына когда мы читаем священное писание и до сегодняшнего дня говорят нам о свободном выборе человека человек волен выбирать как ему жить мстить прощать, любить, как относиться к своим родителям. А Весолом просто кричит нам со страниц Священного Писания. Живи правильно, не выбирай зло, как выбрал его я. В самом начале нашего ролика я взял камень и положил на могилу сифарского еврея, отдавая дань, отдавая память этому умершему человеку, вспоминая, что был вот такой человек. Многие... Иудейские течения подводят своих детей к этой могиле, к могиле Авесалома, берут камень и пускают этот камень в могилу Авесалома, говоря, смотри, я кидаю этот камень в могилу Авесалома, я выражаю презрение поступкам этого человека. И я говорю тебе, что если ты не будешь слушаться, если ты не будешь прощать, если ты не научишься любить, ты станешь такой, как Алисалон. Дорогие друзья, давайте в жизни делать правильный выбор. Давайте помнить о том, что все наши поступки, все наши дела, они будут либо почтены, либо в них полетят камни. Делайте правильный выбор.